Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Новости о 4 ФСС. Мораторий. Как много в этом слове. Снятие запретов. Разъяснение от Центробанка. Налоговый прогноз. Новости о 4 ФСС. 4 ФСС за первый квартал представляем в привычном виде, об этом предупреждают отделение фонда. Несмотря на то, что за этот период планировалась к применению уже новая форма, соответствующий приказ не успел. Поэтому отделение информирует страхователей, раз приказ о подтверждении новой формы 4 ФСС вступает в силу в период отчетной компании за первый квартал этого года, отчетность за этот период необходимо представлять на прежнем бланке. Роструд напомнил о моратории на плановые трудовые проверки работодателей до конца этого года. В рамках реализации общего моратория на надзорный контроль ведомство снизило нагрузку на бизнес в условиях санкций. Предпочтение будет отдаваться профилактическим визитам к работодателям. Снятие запретов. Центробанк продолжает серию отмен ограничений для авансов нерезидентам по отдельным видам внешнеторговых контрактов. С 16 апреля в список исключений, на которые не распространяются недавно введенные правила о 30% лимите на предоплату или авансы, включены услуги нерезидентов в области туризма и путешествий, ремонта, монтажа и демонтажа за пределами России, обслуживания и эксплуатации систем, оборудования, помещений, зданий, сооружений. Разъяснения от Центробанка. Главный регулятор страны дал разъяснение про ограничения на перевод валюты на свои заграничные счета или другому человеку за рубеж. Эти ограничения не действуют, если на счет в иностранном банке переводятся рубли с последующей их конвертацией в иностранную валюту, в том числе для цели перевода другому лицу. Также Центробанк прояснил, на какие расходы можно уменьшить сумму валюты, подлежащей обязательной продаже по внешнеторговым контрактам. Это сумма оплаты транспортировки, страхования и экспедирования грузов, уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов. Налоговый прогноз. Депутаты предлагают все больше и больше антикризисных мер, способных поддержать бизнес на плаву. Например, они хотят объявить мораторий до 31 декабря 2027 года на обязательную маркировку товаров. Сделать безлимитным действующее сейчас ограничение в 1,4 миллиона рублей предельного размера возмещения по банковским вкладам для малого бизнеса. Внедрить внешнее администрирование для некоторых компаний с иностранным капиталом. С мая начнет действовать запрет на автоматическое списание социальных выплат в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту. Нужно будет дополнительное согласие заемщика в отношении совершения конкретной операции списания. Новости столицы. Начался прием заявок Московского инновационного кластера. Прием заявок продлится до 1 июня. Одобрена программа льготного онлайн-кредитования субъектов МСП. Бизнес сможет получить кредиты на сумму до 5 миллионов рублей по конечной ставке 13,5% на любые цели. Запущен ряд других программ по льготному кредитованию для инвесторов-строителей и промышленников. В Подмосковье с 25 апреля на региональном портале услуг открывается прием электронных заявок на участие субъектов МСП в конкурсах по предоставлению субсидий на приобретение и лизинг оборудования. Приглашаю вас на очередной вебинар, который состоится 26 апреля. Тема вебинара «Государственная поддержка бизнеса в 2022 году. Кому положено и как получить».